Приветствую вас, уважаемые львы и львицы! Сегодня мы будем с вами смотреть, что ожидает вас в ближайших три недели, когда Венера будет двигаться по знаку Зодиака Рак, со 2 по 26 включительно июня. Ну и, собственно, как обычно Венера себя ведет? Она в Раке очень чувственная, она очень внимательная, плаксивая. Ну, В принципе, вам такое не нравится. Но для вас она будет находиться в вашем секторе тайных дел, тайных скрытых делишек. И, наверное, все-таки по этому сектору будут проходить какие-то очень важные для вас процессы. Ну, в частности, это могут быть какие-то тайные связи, это контракты, это работа удаленно, какие-то дела, которые вы не хотите афишировать, что-то скрытое призмой тайности посмотрим более подробно чем мы входим в этот месяц ну, мы входим еще в состоянии коридора затмения коридор затмений продлится до 10 июня я о нем делала отдельное видео надеюсь что посмотрели вам было интересно и полезно. Также еще 30 мая началось ретроградное движение «Меркурия». У вас по зоне друзей проходит. Я думаю, что начало месяца очень благоприятно для того, чтобы отдохнуть, встретиться со своими друзьями. И вообще работа в взаимодействии с большими коллективами тоже будет очень благоприятным. Но в том случае, если вы их давно и хорошо знаете. Также это время для примирения, для общения, для того, чтобы... Ну, как-то прояснить ситуацию с теми людьми, которые были для вас когда-то очень важны. Также это время пододелывать какие-то старые делишки свои. Может быть, даже что-то вместе со старыми друзьями соорудить, сообразить что-то на двоих, на троих новенькое. Ну, это только лишь может быть в планах. Следующий аспект, который очень важен для вас, это... От Венеры к Юпитеру Венера малое счастье Юпитер это большое счастье Вот и наш Юпитер Он будет находиться во втором градусе Рыб в вашем секторе Кредитов, сексов, чужих денег Ну и опасных ситуаций Судя по тому, что здесь образуется Прекрасный, очень благоприятный аспект Между домом всего тайного и чужими деньгами То здесь возможный возврат кредита Поступление денег Каким-то неожиданным способом возможно ну, элементарно деньги от секса может быть это помощь любовников например ну, да в принципе то же самое что и деньги от секса может быть кстати, заемные средства могут поступить. То есть благоприятный период для того, чтобы занимать, ну не очень. По ретро-меркурию я бы не советовала. Но я предполагаю, что скорее всего вы, наверное, получите. Какие-то крупные деньги вам вернутся. Что-то вы такие получите. Больше этот аспект располагает к получению, чем к тратам. Вкладывать как раз не очень хорошо. Подождите, пока закончится ретроградный Меркурий после 23 июня. Кстати, даже возможные знакомства, но для секса, то есть они не будут долговечными, ну не будут серьезными, просто такое прекрасное время для развлечений. Причем этот же аспект, он усилится еще из 17 по 22, он подкрепится тем же тригоном от Венеры к Нептуну, ну здесь вообще жесть, здесь что-то очень такое вдохновляющее. Обяз... Вот обязательно обратите внимание на эти периоды. Со 2 по 7 и 17 по 22. Ну, я думаю, что они не пройдут незамеченные. И для финансов они очень благоприятны. С 12 по 15 Венера образует уран. С 12 по 15 Венера будет образовать уран к урану а уранова зоны карьере Ага, вот как смотрите учитывая что с 11 июня марс планета активности вот она у вас она меняет свой знак переходит в ваш родной лев вы станете очень активными деятельными то-то это признак того, что после 11 числа настанет благоприятный период для того, чтобы себя проявить, завоевать какие то новых высот в карьере. Что-то будет получаться, может быть, кто-то планировал. Ну, это, конечно, не связано не с тем чтобы начинать что-то новое но вот знаете при каком-то определенном усилии то у вас что-то получится то есть дела продвинутся вперед но скорее всего дела уже будут не новые а те которые были на момент здесь и сейчас это могут быть даже финансовые поступления что-то очень приятное хорошее будет связано с карьером карьерой так я бы сказал так что у вас благоприятное время для отдыха Будет начало месяца, а вот после 11 уже двигайтесь вперед. Хотя э, 20-24, давайте еще обратим внимание. Тут у вас будет Венера образовывать аспект к Плутону. Смотрите, Венера в 12 и напряжение к Плутону в 6. -м. 12 тайне 6 работа здоровья. Ну, смотрите. Как бы тут чего ни произошло? Постарайтесь с, 12, с 20 по 24 провести время как можно более спокойнее и не конфликтоваться со своими сотрудниками по работе. Если вдруг, не дай Бог, почувствуете какое-либо недомогание, уделите себе особое внимание. С 23 Меркурий покинет ваш дом друзей, вернее он не покинет ваш дом друзей, но он уже станет прямым и начнет уже двигаться прямо, прямо по вашему дому друзей. То есть я думаю, что какие-либо у вас там были с ними недопонимания, все уже будет разрешено и и вы будете смело что-то себе новенькое планировать и будете четко понимать как куда идти и что делать дальше ну вот такие интересные для вас были астрологические аспекты а сейчас мы посмотрим что ожидает что подскажет вам карты таро на следующий период так я буду рассматривать только лишь три темы первое это Работа, люб, вторая любовь и третье – совет на следующий период. Значит, по работе у нас выпалась семерка жезлов. Очень интересная такая карта, которая пытаюсь тут вам ее как-то выставить. Ага, вот сюда, что у меня зеркальное отображение. Она говорит о том, что вам нужно брать смело меч в руки и двигаться вперед. Сейчас не время сидеть. Сложа руки и ждать, что что-то само решится. И ваш ключ, то есть вы обязательно найдете ключ, которым вы откроете закрытую дверь. Это по работе, по карьере. Плюс суд вас ожидает некое возрождение, возрождение, что-то у вас получится осуществить. Я даже думаю, что если по работе, то либо старые дела продвинутся вперед, либо будет что-то новенькое, но желательно, чтобы оно уже начиналось, то есть вы двигались вперед после 23 числа. Теперь по любовной тематике. Тут у нас тоже интересная такая тема. Первое. Выпала шестерка земли. То есть однозначно, если вы мужчина, вы кому-то будете оказывать помощь. Если вы женщина, то вы ее получите. Может быть, конечно, и наоборот. Но я знаю львиц. Скорее всего, они захотят сами поблистать захотят быть королевой как обычно и захотят чтобы за ними красиво ухаживали уточняется это все у нас двенадцатой картой наказание то есть здесь знаете прям какая-то тема садомаза я даже пытаюсь сейчас сообразить что это может означать знаете как будто бы деньги выстраданные что ли или помощь выстраданная то есть отношения. Причем, может быть, знаете, вы идете на какие-то жертвы для того, чтобы помочь человеку, который находится близко около вас. Еще, кстати, вот эта вот карта, она, вот эта, вернее, она часто говорит о том, что во взаимоотношениях один кто-то больше берет, а другой... Один берет, а другой дает. Причем тот, кто дает, то дает значительно больше, чем получает в ответ. Вот обратите внимание на равноценный обмен. И тут еще семерка <coughs> пентаклей. Это четкое указание на то, что женщина здесь изображена в итоге чувствует себя, знаете, как ну или обесцененной. Да, обесцененной. Здесь идет намек на свою самооценку. Гордость, самооценку. Цените себя. Если говорить о мужчинах, то мужчина здесь может встречаться с женщинами, ну, с любовницами. Это самый такой простой, легкий вариант. Если она не любовница, то женщина, которая относится к профессии, связанной с, любовный, с любовными делами. Так, по совету. Интересный такой совет. Вот оно. Мы это мир... Здесь ситуация объединиться с кем-то объединиться это может быть семья это могут быть родственники могут быть люди которым вы доверяете и благодаря некой идеи которая у вас возникнет вы начинаете действовать что-то у вас совместное происходит хотя нет вот так вот у вас что-то совместное начинаете творить какое-то творчество Какая-то совместная идея, но вы знаете, тут есть как-то намек на то, что это не обязательно работа, это может быть элементарно даже отдых, поскольку последняя э, закрылась как лень. Наверное, все-таки это указание хорошо отдохнуть, прежде чем стартовать и действовать по своим каким-то рабочим или карьерным вопросам. Но всем вместе, вы знаете, объединиться, большой компании, никого не забыть. Ну, вы, вы, вы любите чувствовать себя королями, царицами, Цель быть в центре внимания. Ну что ж, надеюсь, что на сегодня мой прогноз вас порадовал. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Оставайтесь со мной дальше, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И до встречи в следующем периоде.